Друзья, всем привет! Сегодня 2 мая 2021 года И вчера, наконец-то, я открыл свой мотосезон а Я в этом деле новичок, дилетант, скажем так, катаюсь во второй сезон А в том сезоне у меня был Kawasaki ZR400 То есть 400-ка, 400 слабая, да Но я специально брал себе на первый байк мотоцикл не особо мощный Чтобы отточить хоть какие-то навыки и не разложиться Старался подходить, короче, головой к вождению байка начиная с этого видео я хочу снимать для вас а, различные мотоциклы и делиться своим мнением мнение как новичка то есть каково вот мне какие эмоции дарит конкретный байк и уже вторые сутки я катаюсь на данном пепелаце Kawasaki ZX6P 600 кубов он относится к категории спортбайков и скажу так, ну мне особо не с чем прям сравнить, у меня нет да такого арсенала за ключами но я буду сравнивать именно его я буду сравнивать с зизером потому что из всего того на чем я ездил это была еще Honda Stit но это совсем другой класс в общем в этом видео я расскажу свои впечатления о данном байке и буду проводить некие параллели зизером 400 кой а в дальнейших видео я буду брать другие спорты и сравнивать их уже между собой сравнивать их с этой кавой так что как то так это новая рубрика на канале поехали Друзья, ну и сразу с первого видео я хочу добавить такую вставку, чтобы вы помнили, что самое главное – это ваша жизнь, и поэтому я настоятельно рекомендую соблюдать ПДД вами, не превышать скорость, не нарушать скоростной режим и так далее. И я к этому как бы вас не мотивирую, не подталкиваю, вне зависимости от того, что вы увидите даже в моих видео, это не является примером. То, что делаю я – это ну, моя жизнь, мой риск, и я не хочу, чтобы ну, типа, вы думали, что так делать нужно. Нет, ни в коем случае соблюдайте ПДД, соблюдайте скоростной режим, ездите по всем правилам, Но главное, с головой, с умом. Я считаю, это важное. Это самое главное, в принципе, чтобы проездить на мотоцикле всю жизнь, а не один и а не два сезона, как бы печально это не звучало. Друзья, как я уже сказал, опыт а, вождения байками у меня небольшой. И ездив в том сезоне на Зизере, он относится к спорттуристам. Я не понимал вообще, как парни ездят на спортах. Я не понимал посадку в жесткость. То есть мне казалось, что это вообще очень неудобно, некомфортно и так далее. Но покатавшись сутки вот на данной Каве, я очень поменял свое мнение. И опять же, сравнивая с Зизером, понятно, что он в два раза мощнее там, по лошадям, но в целом. Он меньше, чем Зизер, то есть он короче, им легче управлять, это реально. И ну, динамика, даже несмотря на то, что это 600 мне лично динамика очень понравилась. Он едет, на мой взгляд, довольно-таки бодро. Вот. Я прям кайфанул, мы катались со вторым номером вчера, и ну, динамики хватает. Как бы, неважно, один ты едешь или вдвоем вы едете. По крайней мере, вот мне, как дилетанту, динамики за глаза, и пока что не знаю, нужен ли мне литр. Но я думаю, за этот сезон я попробую литр по-любому и также с вами поделюсь мнением. В общем, сравнивая данную каву Миндзя, как вы можете увидеть, в простонародье Миндзя а, ну, с тем же Зизером это небо и земля, их даже нет смысла сравнивать. Мое мнение об данном, данном мотоцикле, мне он очень понравился. В плане рулежки, в плане подрыва, тормоза, ну Меня все устроило Дальше буду ездить на других, буду сравнивать И буду немного возвращаться к нему Буду его упоминать там, В сравнении с той же Honda CBR 600RR Обязательно покатаюсь Я думаю на Yamaha R6 покатаюсь И сравню их между собой За надежность и так далее Я не могу отвечать Потому что ну, я не обслуживаю эти байки сезонами, Поэтому я в этом не уверен И за это говорить не буду Я буду делиться с вами чисто своими эмоциями теми эмоциями, которые дарят эти мотоциклы. Как-то так, друзья. Подпишись, пожалуйста, на канал, если тебе, в принципе, интересна данная э, мото-тематика. Я буду ее развивать по-любому. И обязательно, если уж ты подписался, поставь, пожалуйста, колокольчик, чтобы ты знал, когда выходят новые видео и сразу мог их смотреть. И для тебя это ничего не стоит, а для меня это очень важно. И я вижу, есть ли толк от данной моей работы, от съемки видео и так далее. До встречи на канале, до встречи в новых видео. Спасибо за просмотр. Пока.